Да, вы снова на канале Мир Дерева, сегодня новинка, ну как новинка, не декабрьская, не инвальская, не ноябрьская, просили вы короче ее очень давно и очень все долго ждали, двухъярусная кровать наконец-то у нас появилась, есть дети, приезжайте, покупайте, качественная лестница, причем широкими, так сказать можно, ступеньками, качественно закреплена, не шатается, Детям будет комфортно и уютно. Мало места в квартире, Двухярусно это для вас. Либо двушка и детей надо как-то поделить, чтобы и поиграться, и поучиться, и поспать. Двухъярусно это ваш вариант. Мы ее для вас специально сделали. Приезжайте до Нового года, для вас. Покупайте, заказывайте мебель. Мир Дерева, 41, корпус 1, деловой центр Мадекс. Всего доброго.